Привет, меня зовут Дмитрий Мори, у нас сегодня на канале второе видео, посвященное тому, что делать с фразовыми глаголами, которое мы записали с Анной, моим преподавателем Сайтоки. АйТоки, спонсор нашего видео, это сервис, на котором можно изучать иностранные языки. Найти себе там профессионального преподавателя, подтянуть грамматику и подготовиться к каким-то экзаменам. Или найти себе там репетитора и подтянуть разговорную речь, попрактиковаться в говорении. По ссылочке в описании к этому видео можно зарегистрироваться и получить дополнительные 10 долларов на первую покупку на сервисе. Если вы пропустили первое видео про фразовые глаголы, вот тут на него ссылочка. Там мы говорили про то, что у фразовых глаголов таки есть. Есть у них логика, и мы разобрали немножко, как она работает на примере фразовых глаголов с out. Ну супер, логика есть, слава богу, что с ней делать. Сначала надо понять эту логику, а потом учить фразовые глаголы. Или сначала выучить фразовых глаголов, а потом уже пытаться как-то вникать в их логику. Вот вы как думаете? Я, естественно, задал, а не этот вопрос. Тут я вообще согласен и мне всегда казалось, что понимание логики важно и особенно полезно тогда, когда ты уже с вопросом вот конкретно помучился. И в принципе это подтверждается, если почитать комментарий к прошлому видео про фразовые глаголы и их логику, где начинающие в общем-то не особо что-то поняли, а те, кто с фразовыми глаголами как раз уже помучился, у них вот что-то щелкнуло и пазл начал собираться. Вообще вот, ну по-хорошему, чтобы пазл начал собираться, должны быть какие-то кусочки подготовленные к тому, чтобы их во то собрать, верно? Как набрать этих кусочков? Как набрать фразовых глаголов? A lot of people will tell you to learn in groups. Okay, start start learning these phrasal verbs in a group. And usually they say to learn with the verb. So learn all the meanings. For example, look up, look at, look into, look, you know. I think that that is a, not a good way to do it because you agree, yay! <laughs> <laughs> because that's not the important part, right? The important part is the ending. And, and then also those, all those basic verbs, you have them in your head, you know, so, so once you can kind of figure out the ending, attaching the other verb to it, it's easy. Anyway, that's my perspective. So start with your ending. Your endings, okay? Your particles. Я правда много раз встречал именно вот такой подход, и, по-моему, даже вот меня в свое время так учили. То есть ты берешь глагол, приделываешь к нему разные предлоги и смотришь, что от этого поменяется. Хотя делать наоборот, взять particle и к нему приделывать разные глаголы, как минимум, это свежий взгляд на проблему, и мне кажется, это позволит, ну, по крайней мере, лучше понять вот эту логику, о которой мы говорили в прошлом видео. Причем я кучу раз видел, как вот в интернете, например, фразовые глаголы объясняют с помощью mind maps. То есть в центре пишется глагол, а от него ведутся лучи к разным предлогам и там объяснение значения собственное. А попробуйте составить такую mind map как бы наоборот. В центр ставьте предлог particle, тот же out, например. И от него лучи кучи глаголов с их значениями. Вообще, как вы, наверное, заметили, если вы зрители этого канала довольно давно, я такие штуки очень люблю. И вообще мозг наш тоже такие штуки любит. Новый взгляд на вещи, там новые нейронные связи, вот это вот. Мне кажется, я вот прям в этом убежден, что иногда достаточно вот только нового взгляда, свежего на проблему, чтобы как-то в ней продвинуться. Some context so maybe like all the phrasal verbs having to do with applying for a job I would say make that your second step so start with your particles okay and start with of the most commonly used phrasal verbs because there are like over a thousand there's tons of these guys right but they're not, important. Most of them are not important. как вы знаете персонально я не фанат изучения слов списками но... Let's be open-minded, как говорится. Для кого-то это работает, и это может сработать, например, для начинающих. So just like start with a hundred and start with one particle, and then maybe choose half of those available. So like I did a quick, I, I went through like two hundred of the most common phrasal verbs, and I just made a list without, and I think it was only twenty-six. So so that's manageable, right? Maybe you start with like out or in or on, whatever, do a few of those and maybe just do half of that list. So you're getting 10 from out, 10 from in, 10 from on, right? 10 from up. And then now, if you want to start playing with playing with situational, uh, context, beautiful. 10, 20, 30, в описании я для вас оставлю ссылочку на 200 самых частотных фразовых глаголов, которыми со мной поделилась Анна. Опять же, смысл этого упражнения не в том, чтобы выучить фразовые глаголы и там побольше, а как раз в том, чтобы собрать такой небольшой компактный инструментарий, состоящий из там, слов и выражений, которые во-первых реально на слуху они постоянно используются в речи во-вторых даже этот список как-то свести к чему-то управляемому какому-то количеству которое реально запомнить. scary. Как я уже, опять же, говорил в куче других видео, не нужно, по-моему, тупо учить иностранные слова. Это занятие бесполезное. Нам нужно вместо этого учиться что-то сказать на иностранном языке. То есть запоминать, как выразить целую мысль, запоминать, как сказать что-то в контексте. Во-первых, когда мы учим не слово, а вот... В контексте какую-то фразу у нас уже есть целый образ, который проще запомнить, чем просто тупо одно слово. Во-вторых, таким образом мы запоминаем, как слово, ради которого мы все это затеяли, как оно себя ведет в языке, с чем сочетается, с чем не сочетается. В-третьих, с фразовыми глаголами же есть еще одна засада, и как будто типа их мало, и без того. Некоторые фразовые глаголы можно разделять, то есть между глаголом и particle ставить, что-то еще. Ну, например check it out или ask the girl out или give my money back а некоторые фразовые глаголы нельзя разделять. Например get on. Мы не можем сказать get the bus on. Мы можем сказать только get on a bus или run out of something мы не можем сказать we're running vodka out of <laughs> мы можем сказать we are running out of vodka Давай бежать за вторая. Когда мы учим такие штуки в контексте, мы как бы запоминаем все целиком, Они а не пытаемся погрузиться еще глубже в грамматику, пытаясь понять, от чего это все зависит, где там логика, и натыкаясь на то, что, а, типа, есть глаголы переходные, а не переходные, а где какие, короче, пух. Контекст. Рулит контекст. So a lot of websites have phrasal verbs with, you know, sentences that are already there, and dictionaries are awesome for that. But the news is a great way, and I want to give credit to Lindsey of Lindsey Does Languages for this idea. So she'll put a phrasal verb into Google, into her Google search box and hit enter, and then she goes to the news, she clicks the news option, And you will see now this phrasal verb being used in news headlines or in the first few lines of the news story And so you're getting real context. никогда об этом не думал а идея это пушечная и мы решили сразу попробовать и посмотреть новости с фразовым глаголом put out Потому что я думала, что это okay I get the idea that it's moving like to a different area, but... As you look through all these news stories, put out has to do with extinguishing something, right? Put out a fire. So now we have, if you're thinking of this container logic, oh, ex existence is a container, right? So it starts to make sense and then you have all of these different sentences showing how put out can be used. Right? And you don't have to click on the article because you've got plenty running through the headlines, you've got plenty in the first few lines, Попробуйте, вот реально попробуйте. И мне кажется, этот способ прям классный. Если кто-то уже так делал, если кто-то пробовал, напишите как впечатление. Ну, а вообще есть еще один способ напитаться фразовыми глаголами um okay and then number three kids books so children's stories have all of these phrasal verbs in it because it's so much a part of our spoken language and, and kids stories are written like that and i found this link and i love it it's these really cool children's stories but they're for any age and they're packed with phrasal verbs and they're not obvious you know, the way that they're used. So it could be a really fun exercise in looking for phrasal verbs. So once you've got, you've got your list, в описании ссылочка на одну короткую историю, в которой куча фразовых глаголов. И я понимаю, что сказки типа не всем нравятся, но вообще в целом идея абсолютно правильная. И я так постоянно делаю, когда пытаюсь что-то выучить или запомнить слово, фразу или даже правило. Я стараюсь это находить. В том, что я читаю или смотрю. И когда я это нахожу, я такой, так, угу. какой контекст? Как это используется? Как-то это соответствует тому, что я про это уже знаю? Или нет? И если нет, почему? Может быть, я что-то недопонял. А еще я решил прям во время урока с Анной завести свою любимую шарманку. Ну, вы знаете. Про ведение дневника на английском и практику фразовых глаголов там. If you practice writing. Do use them in writing because it's not only uh, seeing them in context, which which makes them part of your. There, there's two type of like vocabulary, right? Passive and active. Mm -hmm. It's not gonna okay. be active unless you use it, right? So right. it's it's it's it's an important step of making it part of your active vocabulary. I agree, and that's my number four. Oh. <laughs> Короче, морефонцы точите карандаши, и для тех, кто не знает, о чем я сейчас говорю, в декабре у нас будет проходить традиционный уже третий э, языковой морефон по ведению дневника на английском в течение 30 дней. Отличная будет возможность в том числе попрактиковать фразовые глаголы и сделать их частью своего активного вакуума with double yes write it out so turn these into stories and and if you can make for me humor works or make a story about your you know maybe your daily life or your work something that you would use in an English conversation and I that was that's the last slide I show you. Тем, на которые можно писать вообще миллион Там многие говорят что хочу а писать если не хочешь писать про свой день, там пиши рецензии на книги и фильмы, там свои мысли вообще о чем угодно или там сплетничай сам с собой о соседях, тем реально очень много. Анна для примера написала историю про классного парня, которую я отказался читать. <laughs> He's so cute. I can't get him out of my head. Maybe we'll go out for dinner tonight or maybe he'll take me out dancing or we'll go to his place to check out a movie. I wonder if he will pour his heart out to me. Uh, not in this outfit. These jeans are worn out and dirty. I need to change my clothes before our date. Короче, как видите, кучу фразовых глаголов, если постараться, можно запихать даже в одну небольшую запись. Ну и в принципе, это все работает на то, чтобы сделать их частью своего активного вокабуляра. Теперь давайте вернемся к прошлому видео про фразовые глаголы и вспомним вот эту аналогию: что фразовые глаголы в английском чем-то напоминают глаголы с предлогами. В русском. То есть идея в том, что есть вот глагол, и есть какая-то штука, которую ты к глаголу добавляешь, и от этого меняется его значение. Только в английском языке это типа отдельное слово и стоит в конце, а в русском языке это часть самого слова, и оно стоит в начале. При этом, почитав некоторые комментарии, я хочу сказать, что вот тупо ставить между ними знак «равно» неправильно. Оно так не работает. Но все-таки знаете, что еще между ними общего? Вот к тебе обращается американец и говорит «Братан!» Так и говорит «Ваши глаголы с предлогами — это прям жесть! Я нифига не понимаю, как мне их учить!» Мне кажется что примерно вот так для носителей языка английского звучит наш вопрос как учить фразовые глаголы понятно что преподаватели для нас стараются они стараются там, объяснить нам логику докопаться почему они так работают придумать какие-то способы там упражнения как их разделить на темы как их учить в контексте там какие упражнения на закрепление можно делать и так далее и так далее но вот реально. Как учить в русском языке глаголы с предлогами? <смех> это что, аж целая тема, что ли? Поэтому даже при всей той прекрасной работе, которую Анна проделала для нас, чтобы помочь нам а, объяснить, что такое фразовые глаголы и что с ними делать, я все-таки, как обычно, выступаю вот за это, знаете, постараться, насколько это возможно, относиться к изучению иностранного языка так же, как к изучению родного языка. Ну, то есть, стараться побольше впитывать языка, что ли, побольше с ним взаимодействовать, больше читать, больше смотреть, слушать комплексно все это, стараться запоминать, как сказать что-то целиком, а не как собрать какую-то. Как, как собрать предложение из кучи правил и отдельных слов. Ну и, конечно, побольше практиковаться, выражать свою мысль, там письменно через ведение дневника, или устно через общение с живыми людьми, а не сервисами. Короче, я вот это все собрал в кучу и спросил у Анны в конце, что она думает по поводу всего этого. Я yeah, И no, yeah, I mean, like I've said I don't know, 10-20 times that. This is how we we learn our our mother tongue. И это опять возвращает нас к моей навязчивой идее делать для себя изучение языка чуть менее искусственным и чуть более естественным. Вот, что вы об этом думаете? Помогло ли вам все это как-то разобраться немножко с фразовыми глаголами? И вообще, дайте знать, если, опять же, если видео вам было полезно, если вы хотите такого больше. А Я видел много, много комментариев, где вы просили сделать подобное видео, вот как первое, а, про out, только про другие particles, ну то есть разобрать больше фразовых глаголов. Дайте знать, если вам это интересно, и я попрошу Анну провести еще один урок, подготовиться и а, сделать еще одно видео про фразовые глаголы. И посмотрите другие видео в этой рубрике, с чего все начиналось, они тоже клевые, и скоро с вами увидимся в других видео, всем пока!